И напомню, что мы в этот раз просто бежим один круг по самым центральным набережным Москвы. Вот так вот. Хорошо, бежим! Вот это круто, круто! Ну скажите, как вас зовут? Там Передайте привет родным близким, родителям, да, друзьям! А Свитера случайно! Да? Да, да с у меня мама с вами бегала. Очень <смех> хорошо. Очень хорошо. Очень... Я вас помню. Так. Я вот так думаю, если вы хотите пробежать в белый полный марафон, то он должен быть музыкальный. Это да, будет очень классно. Очень заряжает. Музыка такая. знает Офигенный марафон. Первый мой. Первый? <смех> да. Молодец. А, да это сколько бегал? Сколько? Не, вообще просто взял сразу 20? А, нет, по десятке. Ну, молодец, все. Ну, дальше... Мы... Из последних сил. Что, халявим? Первый полуэрофон жизни. Да. Давай рассказывай, как готовилась, как бежала, как... Вот мой личный тренер, можно так сказать. Ну, я уверена в своих силах. Молодец. Вот это вот у ребят свадебное путешествие. Да, да, да, да. Я сначала думал, они просто так, они у них все по-серьезному. Все Так, да, Дарья и Александр. Дарья Александр, так хочется крикнуть горько. Давайте Горько! Горько! Го, молодцы! Ребята! Свадебный альбом там будет! Надеюсь, что получится! А я впереди вижу супер майку это костюм героя просто вот как нужно одеваться на эти забеги. вот самый правильный костюм если круче не встречу 100 баллов из 100 и первое место за правильный наряд тепло дружище а ты тоже бежишь 20 километров 21 20. серьезно как тебя зовут вова ты тренируешься или так просто взял и побежал взял и побежал Взял. слушай ну ты герой я тут столько бегал, чтобы на 21 километр уйти Я и приезжал. У тебя впереди. Чтобы ты рассказал начинающим бегунам? Удачи. Желаю удачи! Самый маленький участник забега! Тык-тык-тык! Меньше. меньше, меньше уже не будет! Как тебя зовут? Гавки три раза! Как зовут? Дальше. Дальше. Да лага, пить хочешь? Давай, да, Друган, давайте. ты меня поддерживаешь. Я не знала бы, как пробежал, если бы тебя не встретил. Так давай где попей. ты попей, Пей, да. давай, пей, пей. Попей. Ой, давай. Самые лучшие кадры из моего забега. Хорошо бежим! Вот это круто, круто! Вот поддерживают родители. А вы кого поддерживаете? Сына. сына, ну поверните, поверните, смотрите вот, мама поддерживает сына Влада. А как же? Переживайте, Энергетику? а? Энергетику? Да, да, да. Нарушку, Энергетику. Вот чем мне нравятся такие забеги, народ просто кайфует, там кто-то помчался. Такая поддержка трансюрв в ответку мы хендбайкеров поддерживаем. Да, вот это мне тоже понравилось, что они уже возвращаются, их правильно сделали, что рано запустили. Да, и мы уже видим их успехи, это здорово, Все организаторы, кто придумал эту серию такую, молодцы, правда? Я в восторге. Да. на столах вода тоже есть. Вот огромное спасибо волонтерам, просто молодцы, всех поддерживают. Те, кто за кадром, улыбнитесь, у вас такая сложная важная работа. И сил уже нету, ребят, улыбаться. А, вот это вот, это классные губки, но солнца сегодня нет, как-нибудь без них, жарко, вон, капюшон на голове, замерзла бедолага. Давай с нами пару километров, пробеги, согреешься. Я никому не скажу. Я 500, бы с удовольствием. 500 метров назад, 500 обратно. Я очень хочу бежать и честно завидую тем, кто сейчас находится там. За да? да. Но вот очень важно, я, я прочитал статью про призыв волонтеров на московский марафон, но у меня еще не был московского марафон, в этот раз я побегу, но я понял, что Обязательно один московский марафон про волонтере. Вот если вы настоящий бегун, вы должны это почувствовать, что вы хотите это сделать. В том году я в московский марафон, вот, Да, в в да И, вот. Дальше, так. Хорошо бежим!